Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня на обзоре вы видите вакуумную выпарную установку для дистилляции объемом 500 литров Данная установка выполнена в профессиональном исполнении Вся обвязка сделана у него из нержавеющих труб Здесь нет никаких силиконовых привязок, здесь все сделано жестко Сейчас вы поближе посмотрите, что из себя представляет установка Данная установка позволяет делать глубоким вакуумом до 97-98 кПа. Здесь есть все емкости, которые требуются для дистилляции. Это пробоотборник, отбор голов, отбор самого тела и еще одна емкость, которая позволяет нам собирать хвостовые фракции. Хвостовые фракции в дальнейшем мы также можем перегонять. Сам бак у нас идет с профессиональной также теплоизоляцией. Здесь две рубашки который позволяет также экономить на нагреве. Люк у нас идет большущий, здоровый, 400 диаметром. Через него прекрасно наблюдать можно за процессом. Царга ММЦ 6 дюймовые. Здесь мы будем наблюдать смотровые окошки полностью за процессом. Холодильник, который идет на Сарге ММЦ, позволяет утилизировать, как я сказал в начале видео, до 18 кВт. Мешалка обязательно сделана в вакуумном исполнении, она позволяет работать под глубоким вакуумом. Ниже идет у нас здесь пополок, который контролирует заполнение царги ММЦ. К ней идет автоматика. А Автоматики мы можем выполнять три режима. Это когда клапан отбора у нас будет полностью закрыт, работает в автоматическом режиме, и верхнее положение, это когда он будет открыт для того, чтобы мы могли отбирать хвостовые фракции. Также присутствует кран для слива, который позволяет опустошать царгу И дальше мы видим уже узел отбора сам с диоптером, по которому мы видим, с какой скоростью у нас идет отбор. Дополнительный охладитель и стеклянный попугай. Стеклянный попугай рассчитан на измерение сразу от 0 до 96. Вы видите, что здесь внутри размещено сразу три спиртометра которые позволяют делать широкий диапазон измерений. Ниже подпугаем. Есть у нас диоптер, еще один маленький, который позволяет контролировать скорость отбора при отборе головных фракций. Этим краном мы переключаем с отбора тела на отбор хвостовых фракций. Как вы можете видеть, вся обвязка выполнена в жестком исполнении. Здесь трубки отбора и трубки вакуумные, они все из нержавеющей стали. На каждой емкости у нас также присутствует уровень, по которому мы можем видеть степень наполнения каждой емкости. Будь то прием главных фракций, пробоотборник, естественно, мы по нему можем наблюдать, сколько у нас набралось в данный пробник и уровни, позволяющие видеть. Отбор тела и отбор хвостовых фракции. Сколько здесь наполняется? Трубки выполнены у нас из гибкого шланга. Выдерживают достаточно как большое давление, так и значительную температуру. Свыше 100 градусов эти трубки прекрасно могут работать. Выполнены из пластика в том же случае, что безопасность они не бились у нас. Да, потому что в данном месте трубки достаточно уязвимы для сколов. Данная обвязка у нас выполнена вся из нержавейки вплоть до самого компрессора. К компрессору подключено также на жесткой обвязке. Компрессор, коль мы до него дошли, позволяет делать глубокий вакуум до минус 97-98 кПа. На данном компрессоре имеется две кнопки. Одна кнопка включает. И вторая кнопка запускает саму работу. То есть мы видим, сколько сейчас давления. У нас сейчас уже накачано в нем давление. Идет проверочный тест на вакуум. И здесь минус 88 кПа. Благополучно это держит, тем самым подтверждает полную герметичность данной системы. Когда мы нажимаем кнопку пуска, у нас начинает работать компрессор. Давайте вернемся теперь к холодильникам. На данной установке присутствует три холодильника. Первый это основной на которую подключается охлаждающая жидкость через маленький холодильничек. Вначале жидкость подается на маленький доохолодитель. С него через верхний штуцер выходит на большой уже холодильник. Это отдельный контур. Здесь мы обхлаждаем дистиллят до 20 от 15 до 20 градусов в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. И есть второй. Это у нас ловушка паров, которую мы можем подключать как воду, также мы можем подключать сюда и фреоновые носители, которые будут позволять охлаждать температуру жидкости меньше нуля. Она служит для того, чтобы все пары и все запахи, которые нашли, не попадали в компрессор. Надеюсь, это понятно. Сверху кран. Кран ни к чему данный не подключается, он служит для сброса давления систем. Выведен он именно в это место для того, чтобы у нас равномерно шла вакуумизация данного оборудования. Если она будет происходить неравномерно, то хоть здесь стоят и отбойники, снизу сетка, наверху стоят силиконовые уплотнители. Благодаря которым позволяет не прыгать резко спиртометром при разблокировке начинает резко выплескиваться пузырьки воздуха, которые разбивают спиртометры. Для того, чтобы этого не было, воздух, спуск воздуха идет именно с того места. Что касаемо обвязки данных котлов, здесь, наверное, все понятно. Все нижние краны – это краны для слива, которые позволяют опустошать емкости. Дорогие друзья, на этом, в принципе, я обзор заканчиваю. Если остались какие-то комментарии, либо вопросы, а также свои впечатления, оставляйте внизу в комментариях под видео. Нажимайте на колокольчик, если хотите увидеть следующее видео. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!